Так, приветствую вас, свободные люди России и всего мира. Я хочу вас ознакомить с краткой политической программой реформирования. Эта программа осуществима лишь когда соберется народное собрание. А когда она соберется, зависит от вас и от меня. Начинаем. Краткая программа «Основные положения». Первое. Народное собрание – это высшая власть на земле, это закон. Имеет право собираться в любое время, в любом месте, в любой стране, это закон. Руководить народным собранием должен избранный народным собранием штат народного собрания. Первая задача. Это выборы. Избрание новых руководителей государственной системы, президентов, глав и так далее. Вторая задача. Реформирование старой государственной системы и создание новой государственной системы, подчиненной Народному Собранию. Это закон. Теперь основные требования и условия реформирования. Первое. Создание свободных средств массовой информации. Они не должны подчиняться ни одной структуре государственной власти. Ни президенту, ни спецслужбам, ни корпорациям, ни олигархам должны быть полностью свободными и самостоятельными. Свобода слова и печати – это закон. Второй пункт. Свобода всем видам собрания, митингам, шествиям, пикетам. Свобода, свобода забастовкам и другим формам протеста против государственной и экономической системы. Никаких больше ограничений, которые существуют даже в демократических странах. Здесь новая Россия, новый мир. Это закон. Третье. Реформирование финансовой банковской системы. Это значит отмена всех видов задолженности старой финансовой системы. Кредитов, ипотек и так далее. Б. Создание новой банковской и финансовой системы. Основные требования и условия. Кредиты должны быть беспроцентными для малого бизнеса, для малого крестьянского хозяйства, для малоимущих. Кредиты должны быть с очень малыми процентами для развития бизнеса и благосостояния народа. четвертых экономика и рынок должны быть свободными. Это значит максимально быть огражденными от вмешательства государственной системы и власти. А. Малый бизнес, частное индивидуальное предпринимательство, малое и частное крестьянское хозяйство должны быть освобождены от налогов. Б. Крупный и средний бизнес, крупные крестьянские хозяйства должны облагаться честными и справедливыми налогами, не мешающими их развитию и благосостоянию. Пятых. Реформирование системы образования и медицины. А. Государственная система образования должна предоставить обязательное среднее образование всем гражданам России. Б. Государственная система здравоохранения должна предоставить обязательную медицинскую помощь всем гражданам России. В. Наряду с государственными должны быть частные системы образования и частные медицинские учреждения. Это реалии современного развития общества. Шестое. Судебно-правовая реформа. Суды, дож... а. Суды должны быть независимыми и свободными от любых форм государственной власти. Это закон. Б. Деятельность судов должна быть открытой для общественности. Это закон. В. Следственные мероприятия правоохранительных органов должны быть открытыми для общественности. Это закон. Г. Высшей властью для органов правопорядка, полиции или народной милиции и для органов государственной безопасности ФСБ является народное собрание. Это закон. Седьмое. Тюремная реформа. А. Амнистия всем заключенным, кроме особо тяжких преступлений против людей и общественности. Б. Гуманизация мер наказания. Это значит максимальный срок лишения свободы должен быть не больше пяти лет. Это значит нет смертной казни, нет пожизненных заключений, нет избиений и пыток и других форм нарушений прав человека. В. Карательная психиатрия против политических оппонентов государственной системы власти должна быть ликвидирована. Острадавшие должны быть реабилитированы. Восьмое. Реформа вооруженных сил России. А. Служба вооруженных сил России должна быть добровольной на государственном, на государственном обеспечении. Это закон. Б. Служба вооруженных сил России не должна быть принудительной и наемной. Это закон. В. Высшим органом власти для вооруженных сил России является Народное собрание России. Это закон. Девятый пункт. Пенсионная реформа. Все граждане России, до 50-летнего возраста, должны быть обеспечены государственной пенсией, независимо от стажа труда и условий труда. Это неприкосновенно и неизменно. Продолжает ли работать человек или нет. Это закон. Земельная реформа. Все земельные территории и природные ресурсы на этих территориях принадлежат местным органам народного самоуправления и власти, которым принадлежат эти территории. Это закон. Б. Власть. Это сельские органы местного самоуправления, Народное собрание, села, деревни, общины и избранный глава сельского поселения. Это городские органы самоуправления, Народное собрание города и избранный мэр города. Так. Г. Использование земельных территорий и природных ресурсов государственными органами власти и другими образованиями допускается только с разрешения местных органов народной власти. Это закон. Это краткая политическая программа политических и экономических реформ России. Моя и ваша, свободные люди России. Теперь выбор за вами и за моей храбростью. Уруй! Айхал!